Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Марина Демидова, коуч и тренер личностного роста, а также трансформационных игр и множество собственных семинаров и авторских программ. Итак, сегодня мы с вами поговорим об очень такой важной в становлении личности человека темы – это психосексуальное развитие человека, которое у нас начинается не с 18 лет, а с нуля. И первая стадия этого Созревание человека у нас находится от нуля до полутора лет. Как ранее, так и позднее отвлечение от груди позволяет нам в человеке формировать следующие черты характера. Такой человек, скорее всего, будет ожидать материнского отношения к нему со всех проявлениях в социальной среде с людьми, с которыми он общается. Именно отсюда у нас возникают такие немужественные мужчины, которые требует к себе материнского отношения от своих любимых женщин. Именно отсюда возникают люди достаточно доверчивые, и они настолько чрезмерно доверчивые, что могут попасть в какие-то неприятности. То есть такое застревание в оральном развитии человека у нас грядет тем, что человек будет пассивен, он будет очень быстро хотеть создавать результаты, при этом не прикладывая никаких усилий И это формирует у человека такой пассивный характер, ожидающий характер, да? что вот оно сейчас все само собой случится, потому что мы же понимаем, что ребенку от нуля до полутора лет достаточно быстро все приносит действительно по первому его требованию, стоит ему просто захотеть, и ему, пожалуйста, тебе и еда, и вода, и все, что захочешь. Что же нужно делать, если вы понимаете, что вы застряли в этом состоянии, да? то есть у вас такая фрустрация происходит, и вы можете в состоянии какой-то эмоции быстро войти вот в это понимание, что я прямо сейчас обижен, я прямо сейчас хочу. И очень часто такие люди, застревая в оральном типе матрицы такой, да, психосексуального развития, они становятся либо наркоманами, либо игроманами, либо еще какими-то зависимыми людьми. Если же мы говорим не о пагубной привычке, то это может быть созависимый алкоголик, это может быть сильно зависимая жена от мужа, которая не может отстоять свои личные границы. Если вы чувствуете, что у вас такие признаки уже есть, ну, как бы проявились, то единственное что может вам помочь это повышение вашей осознанности осознавание проблемы это и есть ее уже решение осознавание проблемы и двигаться в сторону взрослого человека то есть понимать что никто ничего вам не должен и если у вас что-то не получается это не обстоятельства виноваты а вы что-то не доработали не так спланировали поэтому Просто возьмите бумагу и ручку, начните планировать свой день, ставить цели и методично их добиваться. Никакого волшебного слова, никакого волшебного заклинания здесь нет. Все застревания и фрустрации лечатся одним единственным способом – повышенной осознанностью. Поэтому, дорогие друзья, очень важно, чтобы наше сознание всегда было на службе у нас. И вместо того, чтобы искать какие-то объяснения и причины, почему у вас не получается то или иное дело, лучше всего взять волю в кулак и начать двигаться. Пускай маленькими шажками, но самое главное – двигаться. Ну а в следующем видео, видео я расскажу следующую стадию психосексуального развития, какие признаки мы можем увидеть. Это очень важно, потому что… Если вашему ребенку еще нет 18 лет и он живет с вами на вашей квартире, вы постоянно с ним контактируете, вы можете очень мягко, потихонечку начинать решать эти вопросы, чтобы не создавать проблем в будущем у своего ребенка. Поэтому подписывайтесь на мой канал и обязательно посмотрите следующее видео. С вами была Марина Демидова.